Нет ну, ничего никого нет, чего я думал. Так это на рэпперископе потом. там у них такая песня пиздатая, реклама одежды какой-то. Заходи, покупай одежду у нас. Вот так, ну вот, ты читает рэп. А, бля. <coughs> я сейчас <coughs> так чихну в хамеру и захотаю, нахуй. Я чихну, блядь. Знаешь, это ебанута хуйня, когда чихаешь, и все, блядь, вот, ты знаешь, что надо говорить после этого? Че пока я то и делаю? йо, ха ха Йоу! салам! Йо -йо. Вот, вот, вот зашел. Харрисон привет. Присоединяйтесь, народ, мы хотим с вами поделиться первыми впечатлениями от нашего безграничного ахуя с Антоном. Два Антона охуели. Мягко говоря, менторы с фрешки были, мы сейчас только что были. Харрисон, спасибо, что осветил тему, которую мы будем сейчас поднимать, но ты немножко не прав, это не хуйня, это полный пиздец. Хуйня это когда ты посмотрел и как бы думаешь, да и похуй. А полный пиздец, когда ты посмотрел, думаешь, блять, лучше бы я это не видел. Короче, вот такая да. хуйня типа. Короче, завтра на стриме. Завтра на стриме, пацаны, будет пиздец. Завтра на стриме мы будем уничтожать, блять. Давай сначала по финалу, короче, блять, финал прошел. Да, пока вы присоединяйтесь Спасибо, стараемся. Спасибо. Финал, короче, прошел. Я надеюсь, у нас так плюс-минус видно в кадре. Финал прошел, пацаны, финальная встреча прошла, все было заебись. Мы будем... Привет, привет всем. Мы будем на следующем мероприятии делать еще меньше лимит на вход, потому что, блядь, мы еле запустили людей, при том, что мы уменьшили количество билетов. Я на трещала. трещала нахуй. нахуй. Там стоял ассасин чувак, на... короче, он занимался альпинизмом, как он говорит. и Он залез на третий этаж и стоял на балке, как Иисус, блядь. Я, я его отговорил что... о самоубийстве. Да, это был пиздец пацаны. Вот, короче, финальная встреча. Антон, давайте по, по порядку, типа, ну я так, я чисто обрисую, блядь, Антон с хосом, Антон выступил потрясающе, Антон, а вы знаете, да, что у нас правило на проекте, когда участник делает охуительно, он, типа, получает бабло, ну, вот, когда участник делает неохуительно, он получает подарок от Антона ЗБ, можешь показать, друзья, вот, вы видите, это 100%, вместе с цепью, и скажи чья то продакшн, мы так да. охуели сегодня. Вообще как получилось, мы да. идем, заходим в ювелир, там вот эта штука висит, ага. типа я думаю, вау, совпадение, ага. а знаете еще Это таха это его коллекция. Прикинь, короче, у Сектора, блядь, теперь пацаны, вот есть такая штука 100%. Есть ювелирка от Птахи. И ювелирка понимаете? от Птахи. Такого в Екатеринбурге нет ни у кого. Да, пацаны. Даже на Цау-Урал. Даже на Цау-Урал нет такого. Это подарок, я ему уже год обещал цепь, там, после победы с первого сезона. Вот она наконец-то ему досталась. Короче, все остальные батлы, блядь, ну, мы рекомендуем, просмотрим, мягко говоря. Там есть один батл, на котором я не сдержался, и типа сказал, почему я очень сильно его рекомендую к просмотру. Ну, вот, в целом, короче, все было дико пиздато. Ну, вот, что такое? Ты креветку хочешь? забираем. Дай что-нибудь, дай сладость в Сейчас, ребят, рекламная пауза. Ты под сладости сладость Да, я мороженое спил в универе, все же Переходный возраст. Мороженое не хочу, дай модемс, что-нибудь такое, мармеладку. Не надо, я говорю, да, ты же кушаешь. Ты", да, коли быть молодым. Дай, пожалуйста, и потом люди в эфире ну, ждут. Да. Ну так делай дальше дела. Ты видишь, я кто кровь. И даже так. если захочу, уже не стану другим. Пускай да. в Легко ли быть молодым? Короче, пацаны, да, это респект от Тахи. Короче, блять, сезон закончили, сезон получился, на мой взгляд, пиздатым, интересным. И очень были сильные батлы от опытных участников, что очень круто. То есть, они, они повысили, как я считаю, свою планку в этом сезоне. И вот на последнем ивенте, в котором мы посмотрите, будет. Ну, ну, мы не будем там, типа, спойлерить, пытаться надо, и же, просто посмотрите. Я надеюсь, что вы кайфанете, от этого. вот. И, как бы, блядь, и много ребят Ребят, у нас выросло на сезоне это очевидно, как бы, те, кто дошли до финала до полуфиналов, все круто, как бы, мы все правильно делаем. Вот, О, что еще хотел сказать. А, ну мы анонсировали, короче, на видосе через неделю увидите уже тогда в массы будем анонсировать. Те, кто был там, знают как бы блять. Хос, но ну это был, наверное. Один из лучших его батлов, я считаю... Ну, может, с Рики у него был получше, с точки зрения эффекта, типа, такой хуйни, да? Вот я так mm -hmm. думаю. Кроме как с Рики я не могу вспомнить, какой был лучше. Может быть, был, может, сори, может, я трою, типа. Вот. Отрекс. Да, Отрикс. Отрикс скоро будет баттлить у нас. Друзья, спойлер для вас, Отрикс совсем скоро будет баттлить на РБЛ. Но так как его последний капельный баттл получился а, крайне интересным, мы решили усложнить ему задачу больше на капельно. Трипл кил с Трипл Вот. Шум молодец, шум-красавчик, шум от души, молодец, все сделал, четко Ну как бы, понимаете, в чем суть? Батл под бит, который был, шум-диктатор, он на видео процентов будет лучше смотреться, чем в зале. Ну я вот прям, блядь, уверен. Вот, он в зале был, как бы, ну, крутой, крутой, однозначно крутой. Может быть, типа не как сказать, не прям, что мы там повеситься были, готовы, блядь, на балках, как тот чувак. Но он был крутой, очень крутой. Но на видосе он процентов будет еще лучше. Вот. Первый батл, мы сегодня выпустили батл, в четверг Антохи батл против Волки, Волки здоровья, батл если ты смотришь если ты там со своими пацанами. Со своими пацанами? Да. Думаю, что там уже собрал гэнг. гуф, в Короче. Психиатрическая больница. Короче, блядь, вот сны. Охуенный батл. Вот, блядь, тут я вот прям говорю, что волки сектор. Какой у нас? Triple у блядь, был. Он просто пиздат. Он выйдет в четверг, посмотрит. Финал уже выйдет в субботу. Вот. Такая хуйня. Поэтому, сектор, разверню, пожалуйста, конфетку. Потому что я держу телефон, подставим, Вот. Короче, короче, блядь, пизда да Но суть в том, что мы даже, знаете, не для этого включили трансляцию. Мы бы это, ну, типа, завтра на стриме с вами это обсудили. Как бы более подробно мы обсудим. Вот, ну, Но, блядь, мне пишут какие-то... А, это кот, я думаю, эта телка лежит в розовом купальнике, пиздец. Нихуя у тебя зрение. Я вообще не вижу ни одну аватарку, типа... Я ж приблизил, ребёнка. Короче, это, блядь, финал второго сезона на уровне финала первого. Мне, как говорят, что точно не хуже. Мне сложно сравнивать, но он другой. У ребят все равно были, как сказать, ну, дружеские. Чувство по отношению друг к другу, несмотря на то, что они делали, круто. У них была, вот, был вот этот момент, что они ну, не переходили да, какие-то на грани, мне кажется. Несмотря на то, что батл охуенный. А здесь батл был другой. Чувакам, в принципе, друг на друга срать. И они башили там все, что могли башить, короче. И это mm -hmm. было очень здорово, очень зрелищно, очень круто. Оба молодцы. Пачука зову батлить, Пачука пока не может. Пачука же в армии сейчас. Нет? В Таджикистане, думаешь, есть армия, блядь, армия строителей, да? Контрактники только. Контрактники, блядь. Вот. Забея, нравится девочка, может подскажешь, как подходить? Покажи девочку, если понравится мне, это объясню. Ты что, не видел видео, что ли, как, блядь... Николай Соболев унижает Лев против. Да, вот Мы сегодня, блядь, пацаны, мы сегодня. Сейчас сидели, блядь, перед пивко и наткнулись на видео, где Николай Соболев, типа, говорит, спросил там слева против за слова. Мы включаем видос, где Николай Соболев на пятой секунде видео бьет с вертушки по груши. Понимаем, что, блядь, Лев думает, дело дрянь. <смех> блядь. Дальше Николай Соболев методично поясняет, за Лева против. И в середине начинается их встреча. Она начинается так, что Лев против такой. Стоит Николай Соболев один в кадре, и Лев против входит в кадр. Мы не знаем. Может это постанова, может через неделю там Лев этот Соболев снимет видео, скажет чуваки, это все они правильно делают, там борется социальный со... эксперимент. Да, да, вот это вот все говно, блядь. Но типа если это не постанова, то блядь Соболев прям обоссал Да, Он, боди... вроде... он бодибагнул нахуй его просто. Мораль с моральной точки зрения, блядь, он просто он и говорит, ты ему зачем, блядь? На тот. Да, да. Я был неправ. прав типа вот такая хуйня ну странная очень я не говорю что он должен был типа там въебать как бы там сходу но блять ну типа чувак стоит его прям без морали то а то думаю ничего не может ответить вот в чем суть короче вот такая хуйня поэтому но стол хип-хопа все равно круто но стол хип-хопа переплюнул сейчас как контент я бы очень хотел посмотреть как Юлик с Хованским смотрит стол хип-хопа <связываем> это как новые сердца за любовь. Да, кстати, я подкидываю идею э, на, как это у блогеров, коллапс, да, называется, или какая-то такая хуйня. Юлик Хованский, покажите им этот видос. Хованский меня точно знает, Юлик mm -hmm. вряд, ну, не, не то, что вряд ли, я не знаю, знает а, или нет. Но Юлик всех знает, мне кажется. То есть, в принципе. Ну, не, ну, в смысле. Он, как мне, это работает? Кажется, шабит, короче. Ну, короче, суть не в этом. Пацаны, давайте сделаем, поебать еще на каком канале, похуй там, типа, блядь, стрим, не стрим с Давайте посмотрим вместе стол фрешбада какой-нибудь. Я, я с вашим опытом просмотра сердца за любовь. Плюс моим опытом просмотров всех видео возможных про э, лично, из личного архива Оксимирона и просмотров, блядь, этих батл рэпа этого ебучего два года, блядь. Пацаны, мы сделаем с вами охуенный ролик, блядь. 1xbet нахуй забанят YouTube, чтобы они не могли забанить нас за эту хуйню. может Так да, что, пацаны, дерзайте, короче, дерзайте, блядь, этот, Хованский, Юлик, ждем, жду от вас ответ, блядь, будем, блядь, обсуждать. Но суть-то в чем, пацаны? Суть <свечес> в <свечес> том, а что Оксимирон-то оказывается диктатор. <свечес> Я что-то думаю вчера. <свечес> диктатура здесь. Что-то думаю, что-то, знаешь? Что-то как бы и нос побольше, блядь, <свечес> и борода поменьше. И как бы и потрезвее, блядь, ну чё он, я не буду пить, я Короче, не Короче, буду... на самом деле, честно признаться, я посмотрел... Сори, сори, последний вопрос про Николая Соболя. Mm -hmm. Как вам пафосный уход в закат от Николая в конце? Мы чуть не обоссались. Пиздато очень, там на небе только об этом и говорят. Короче, если честно, вот я сейчас, если посмотрели, столк разлада, вот, блядь, никакого дизинспекта, но мне кажется, я половину умножения нахуй забыл. Это такой пиздец, блядь. Короче, мы, не, мы всех, да, да, наверное, за столом знаем, если mm -hmm. я не ошибаюсь. Ну mm -hmm, да, ну да. я, я не всех знаю. Кого но... ты не знаешь там. В смысле, лично? Да. да Топпарат это не знаешь? Ну нет. А пил Знаю, конечно. Ну, всего, я да. на его концерте а, люблю. А, рубой это, наверное, еще не может быть. Да, рубой, да. Да. Но я знаю всех. Лично, так получается. Не хотим никого там типа оскорбить этой хуйней. Ну, потому что люди разные, они могут есть, поднимать инфорвацию по-разному. но чуваки! С точки зрения, блядь, контента, я хуй знаю, как вы там монтировали, может, дело в монтаже, ну да, да, но это было так, блядь, тупо, нахуй. Мы сидели здесь, на кухне Антона Забы, где происходит всякое, блядь. Понимаете? И что тут происходило? Сотни Денира вообще поел. Ну, Денира сегодня я спиздил у сектора макароны, блядь. Просто поймите, блядь, что мы так охуели, блядь. То есть, блядь, во-первых, с каких-то пор... Версус занимается, как это называется клик, кликбейт, кликбейтом. То есть, видимо, все хуёво с по Помято Версуса я имею в виду. Типа, с они не, не назвали это стол 4? или какой там блять. Ну это все, это уже скандальный стол, тут нужно обозначать, что. То есть, блять. Каждым разом не прошли с Стальном. Стальном Ю. Давайте увидите превьюху одного из двух участников на финале, обосситесь, это будет очень в тему. Через неделю. Да. А, ну и суть. Антон Забэддик Хаттер, отличие слово. моего Окей. Но суть в том, что, ладно, с скрипбэкингом... Извини, перебью на секунду, а там было что-то вообще про отличие от слова? Там же есть это типа в Кстати, блять, это было что-то про отличие от слова? По-моему, вообще нихуя. Ребят, кто смотрел внимательно на стол хип потому что мы прерывались на мат. Кто внимательно смотрел стол хип-хопа, скажите, было ли? Какое нахуй отличие-то версия от слова, блядь, что то я тоже не могу вдуприть. Типа, они же так и не подняли этот вопрос, нет? Ну, может, Пеланси что то сказал просто, да? а у нас на слово, его сразу перебили. Нет, в сезоне будет два победителя, типа. И... Нет, не было. А, ну вот. Симирон Тиран. Блядь. Не было, название поменяли уже. Ааа, они поменяли название? То есть, они еще больше себя пытаются закопать. То есть, как, блядь, это нахуй работает? Я не понимаю, я понимаю, что монтируют ролики не ресторатор, но кого хуя у них, то Enrage, Paragreen, блядь, то, блядь, отличие верс от слова, там нет ни одного сука слова об этом отличие верса от слова, понимаете, да? это они поменяли, это очень забавно, что они поменяли название. Типа, они сами из раза, блядь, в раз признают, что они обсираются с этой хуйней. Больше понравился монтаж, смотрит, я несколько раз на полусловие брови. Ну, типа, знаете как? Они поднимают тему там на одну-две минуты, да, там на три. Она идет. Мы пытаемся понять. Ну, типа, мы такие. Чувак, че захнинешь? Чувак, чего захунейшей? Ду-ду-ду-ду. А ну вот, пишет, ну, Мирон, сказал, видно, что ты со слова терепсун. Ну, все тогда, да. Отличие видно сразу. Чем отличие российского хип-хопа и лондонского Грайма. Кирепс говорит, Оксимирону, ну, видно, ты с Кондан был. Да, да, так и есть. Типа, блядь, вот так, да, нахуй? Пиздос, блядь. А тут все же очевидно версии сторону слова нет. Блять. Слушай, а был вообще-то столу слово? Круглый, так Но кто-то не пришел и И все, пиздец. Пацаны, ну и короче, мы не хотим просто разбирать, потому что нам завтра неху будет на стриме тогда делать. Мы хотим на стриме mm -hmm. подробно, блять, каждую фразу. Мы, ну, нам пиздец. Мы, вот, мы, мы реально не хотим, типа, блять, переходить на какое-то личное, потому что лично нам вообще поебать, типа. Ну, как нет. бы это понятно. Ну, в смысле, это очень смешно. Как, это не оставляет равнодушного? Да, нет, ну лично мне, типа, поебать. Прав, Гарри Топор или нет? я. Нет, не, мне тоже. Я не, к да, нему да. Не перестаю, ну типа не перестаю нормально относиться. Нет, ну, ну, да, то есть, блядь, сути, если, сути, он, да. типа, если он несет хуйню по, ну, по конкретному вопросу, или PLC, или там Кирепс, или Ресторатор, или Смокимон, ну любой из них, типа, если они несут хуйню по какому-то вопросу, это не значит, что для меня они становятся вдруг там резко другими людьми. А это значит, что нет, по, нет, конкретно нет. по этому вопросу они для меня типа, не догоняют. Вот чем, чем, чем за хуйня, понимаете? Вот. Поэтому, ну, блядь, но... Я, я вот это обсужу все равно сейчас. У меня, у меня нет сил молчать, мы запустили поэтому трансляцию, друзья. Смокимо, ты демократ. Ты демократ. Ты даже, если человек будет неправ, даже если Майлз начнёт есть собачье говно, ты скажешь, чувак, это твой путь, это твой выбор. Ты демократ. Так и делают демократы. Так и делают демократы. Ну, Хиллари же, Клинтон да, яркий да, да, пример. Ну, Обама, всеми... блядь, он, при... он дошел до Перезьевского Гр... постсанса. США, типа, если вы начнете жрать говно, <laughs> ну типа, ладно, я не буду это продолжать. <laughs> а вот ты, Оксимирон, Тиран. И Оксимирон так-так-так, Джонзеф так. Сталлион, так. Вот хуйня. И, и короче, блядь, а знаете, почему Оксимирон тиран, друзья? Потому что Оксимирон, со слов Оксимирона, приезжает в парк. Оксимирон это лев против от мира батл рэпа. Он приезжает, блядь, в парк, где бухает Паундропов, летает Джон МакКофер. Это же с третьей mm. встречи был. Илья по-моему, встретим. Приезжает в парк и разгоняет их там нахуй, чтобы они не бухали в парке. Так. Он еще. Залин Гитлер. Да. Оксимирон. Оксимирон. Все делали Лукашенко. Просто он еще очень смешно. Типа, ему говорят, а вот Оксимирон, ты? Ты диктатор. И Оксимирон такой. Да. Я вообще, они говорят, я езжу, разгоняю. Я их езжу, разгоняю. И говорят, да, Окс, именно так. Вот кто-то в Твиттере написал, что я пойду бухать. И ты сразу видел, ты написал в Твиттере, не ходи бухать. Мне я в своем мухосранске было бы так похуй, что... Но нет, там же все на респект. И еще один момент, друзья, очень важно понимать. Чем отличается «Версус»? В принципе, от всех остальных площадок. Не только от слова. От РБЛ, в первую очередь. В первую очередь, подчеркиваю. От РВАТЬ НА пятах от 140 БПМ. От всех площадок. Тем, что там в командах братья. Настоящие. Да. Настоящ... да. да. Вот это мы его говорим. Я его, блядь, это так чисто подчиненный. Э -э Временный союз. А там, друзья, братья. Братья. Которые друг за друга горой, которые если бухают, блядь, в парке, то выгнать их оттуда. Может только Оксимирон, блядь. Это знаешь, как короче. Ты представляешь, как Оксимирон рпсит с сотрудниками полиции, чтобы тех не забирают с парка. Не, вот Оксимирон приезжает, эти бухают в парке. Он говорит, еще раз алкоголь достанете, я заберу, будете рыбаться, применю самооборону. Я, никогда, я первый никогда не нападаю, я только защищаюсь. И Паландропов такой, ты купил мне эту бутылку, Оксимиронову перцовкой бил. Не, выхватывает и выливает канализацию. <свят> типа, это же, знаешь, типичная ситуация, блядь, в тюрьме сидит, короче, Гитлер. Туда садится, ну, заводит в камеру Оксимирона. И Гитлер такой, тебя за что посадили? Он такой, я Паландропову в твиттере написал, что тут не пил. И Гитлер отсаживается. <свят> Нет, и, и, и понимаешь, что он потом Алексей Мирон стоит. Телефонки его не слушают. А вот здравствуйте, можно вызвать сотрудников полиции в Пушкинский да, да. сквер? Да оскорбляют убьют. Оскорбляют, пьют. Музыку с матом. У, не уважают да, старших. Наверное. Слушают раунд диктатора. Федоров Мирон Янович. Федор, ждем. И потом, знаете, потом он опять что-то ходит по кругу под музыку, вокруг одной лавочки просто ходит. Потом стоит, короче, лавочка на заднем фоне. И он стоит такой, говорит, уже час ждем сотрудников полиции. И Приходит, короче, поезднику и такой, let's fucking go! А когда он оксибром ходит, говорит, труд бой, стой сзади. Есть, ты них не обращай, не стой сзади меня, снимай просто. <смех> а, блядь, просыпи. Короче, друзья, он, Ксимирон настоящий. Все, друзья, это нужно закрепить за Ксимироном. А оксимирон. это не Гогуль против. <смех> Бля, заебали, у вас тут человек. Наделайте массов, блядь, где всякие лица диктаторов, ну типа портреты диктаторов лицо да да чуваки сделайте мимасы обязательно я не пишу заявку, я пишу треки а потом Николай Соболев с вертушки блять приняли так Оксимирону друзья я не знаю на самом деле что может быть знаешь, типа Оксимирон, они стоят общаются да мне похуй на матом не выражайтесь вот это вот так ходим затирать не мужчина, а мразь. Если бы подходит Джон Бакофи и говорит, если бы ты был мусульман, тогда я так не расскажу. Макконану. А Макконан такой. А я не знаю, что такое мусульманин. Там был, кстати, смешной комментарий. Рэп Перископ. Подпишите, пожалуйста, к лидбекинговым названиям Оксимирон и Сектор уничтожают Оксимирона из Льва Блять, За Б и Сектор, сектор я да, я За Б сектор уничтожают Оксимирона yeah. из Льва против просмотра. <смех> Угрожали ножом. <смех> <смех> <смех> <смех> вот, это, вот это будет пацаны охуительно просто. <смех> Ой, да, Антоха ко мне переехал. Еще несколько дней у меня <смех> будет, завтра будем эфир вести. Я вообще, в принципе, такой ему. Сколько ты в да, зарабатываешь, честно? <смех> я не озвучиваю такую информацию. Я понимаю, что это не больше 20. Больше. 30. Ну, не ну, больше 30. Чуть -чуть Оставайся и, у и меня. Завис. Оставайся у меня. А что, зачем? Будешь работать на 30-ку? Не у меня. А где? Я ну, найду тебя. При этом ты будешь жить у Бородина. Мы сегодня создали... Мы, друзья, мы создали сегодня забыть, что инсектор свергает диктатора шок. Свергает вот. диктатора шок. Слово ощущение, что цитата шок. сколько Дима Чем отличается ли против от Оксимирона? Ну, один христианин. А, подожди, евреи-то христианин? Нет, они иудеи. Кто еврей вообще поверит, блядь? В кого верит Оксимирон? В кого может верить Бог? Слушай, не знаю даже. А Оксимирон? Так, это не одно и то же. Нет, блядь, Оксимирон это, блядь, активист. Блять. Бля, бля, понимаешь, в чем ебаная проблема, Оксимирон говорил, что он против активистов. Да? А сам ходит людей в парках гоняях. Это неправильно. Неправильно хуйня. Но он типа, он же диктатор, то есть он активист. Активисты это те, кто подлизывают, короче, знаешь, власти. А он и есть власть. Он и есть закон. У него только ему значка не хватает. Полиция нравится. Я здесь Типа, а что мы нарушаем закон? И Оксимирон такой, я здесь закон. Let's fucking go. Друзья, ну в общем, что я могу сказать? Ну как бы очень сложно управлять братьями, когда у них нет кровного, единокровного отца. Все-таки я надеюсь, что Оксимирон в всей своей команде не единокровный отец. Если ты единокровный отец, я... где, блядь, их мать? Куда он делал ее? Проверьте его багажник. А в машине, которую Микси украл. Он решил покончить с этой тайной. Шериф Окси, представь, он на Диком Западе. Блядь, Оксимирон на Диком Западе особенно смешно смотрелся. Знаешь почему? Ой, он бы стаканы протирал. Нет, если бы он был шерифом. Шерифом? Знаешь, как почему он смешно смущался? Он бы мог в пустыне при должном камуфляже очень прикольно прятаться за кактус, и его бы голова торчала, и все думали, что это стервятник. А, ну кстати, да, было бы похоже. Да она нахуй. Ага. Ну, как вот это. Типа слова? знаменитый шериф, который притворяется стервятником. И Типа о нем все бандиты знают, и никто не заходит в типа округ блядь. да и там а на другой стороне демократ да говорит делайте в моей что хотите демократ с Макимо у него демократ с Макимо друзья все что есть в округе это тигры ружье и свобода и все тигренок Майлз тигренок сладкий тигренок Друзья, в общем, в общем, не знаем особо что сказать. Да на, вы пишите те вопросы, которые сейчас. Я, я здесь чисто попаду погубиться на софтбоксы а на рейде в парке. Как будут отбираться лучший Верб устав? Уже состав собран. Вот. Так что не сомневаюсь. Кстати, третий раз прилетает этот вопрос. Да. Окей, состав собран, чуваки, все заебись. Ну мы это знаем. Максимиро на устарс не будет, сразу отвечу на этот вопрос. Потому что он занят в парке. Да. Не, окси... блядь, Оксимирон бы охуительно был на вход. Да я... и вообще, не, Оксимирон, знаешь, был бы охуенным тем вот человеком, который один из тех, кто в зале стоит и контролирует, чтобы не шумели. Типа, чтобы не разве. На баре заткнулись нахуй, типа, и Оксимирон идет и выводит короче. Очень, друзья, много-много про Оксимирона. Да, много, но это для Рэп Перископа. Да, Рэп перископ, подпишите обязательно. За Би-Сектор против Оксимирона и за Лева против. МЦ, все, МЦ есть полустар. Э, он... Друзья, для меня, я хотел написать об этом в твиттере, но не стал этого делать. Mm. Да, до меня дошло, дошел скушок, что Спаситель будет бацлить в основе Версуса. У меня официальное обращение к ребятам, к организации. Я вообще не очень хочу с ними уже после такого общаться, mm. лично. У меня обращение. Реперископ, и напиши, подпишите, тут тоже за, за Б предъявляет ресторан. Значит так. Я смирился с добровольным уходом Агела. Я смирился. Я все понимаю. Барвиха, все, все понимаю. Там мажористей. вы знаете, когда уже Спаситель будет в основе.. Uh, Верса, я вам хочу сказать только. Можно потише, пожалуйста, когда я говорю официальное заефриние. А я мусор выкидываю. Тишина. Так вот. <с Ребята. <с если вы уведете у нас джимема Я вам, блядь, это не прощу. Я лично нахуй эту оранжевую БМВ Скину вместе с этими тремя, блядь, с обрыва. Вы давайте, не забывайте, блядь. Вы, вы вы, берега не... Я еще раз говорю, спаси, забирайте. Окей. Спа, первый сам шел. Хорошо. Спасите забрали. Но остановитесь. <свят> не, не смейте трогать Джимми <свят> Если вы хотя бы пальцем прикоснетесь к Джимми, в закатанных он будет или нет, <свят> упадет он в этот момент или поднимется, я вас предупреждаю, это будет это будет последнее, что вы сделали. Бан вашего канала покажется вам сладким сном. Я знаю, где 17.03. Я знаю, что такое коктейль Молотова. Я знаю, когда у вас выходной. Бля, еще надо обязательно... Обязательно добавить, да. И еще нужно обязательно беречь того чувака, который в первом сезоне на ну, топ-16 батлился с комедиантом. Джузи. Да, Джузи, Ребят, если вы. Случае. Сектор, мы. Я еще раз говорю, еще раз, еще раз, что бы вы не искали, мы съели карту с местонахождением его тела. Не пытайтесь найти. Если они заберут типа Джимиэма и Джузи, то All Старсу пизда. Типа, мы не сможем провести Олл Stars. Ребят. Я сказал, GM сейчас находится под программой защиты свидетелей. <свят> Он находится под надежной охраной. Если вы, если вы пойдете на такой шаг, блять, это будет война. Ну, это будет война. Вы выбираете лучшее, что есть у нас на проекте. Пожа остановитесь! <свят> Хватит! Пожалуйста! Не душите нас. Не душите нам. У нас нет больше ресурсов. Ресурсы. Все. Я батур, это для меня ресурсы. Я же диктатор. Ну да. да. по в окно пытается пролезть. Ну Семирон да, лезет. Да. Вы там пиво пьете? Друзья. Друзья. Последний раз. Я подошью своё В общем, ребят, Я еще раз говорю. Вы отобрали у нас двух топов. Топов 16. Как я? Гений. Хорошо. Да. Но Джимми Он не достанется. Вам не достанется. Джимми мое. Джимми ко мне. Джимми моя семья. Братья мы. Да. Не смей трогать, Джимми. Давай выпьем за Джимми, чтобы больше такого не происходило. Иначе мы у вас отнимем Леху медь. Да. И посмотрите потом видео, как он будет баттлить с Эмио Афишлом у нас. У нас? А? а? Эмио Афишл тот человек, которого вы каждый раз приглашаете. Ваша топ-звезда. Больше всего баттлов на версии у кого? У Оксимирона нет, у Рекеев нет. У кого? Кто? У Эмио Афишла. Да. Только посмейте. А я, знаете, у нас с белорусами там... Вазгас нам вся хуйня, блядь. Эмио, мы, мы заманим. Жирным, и большим окороком. Мне кажется, сам еще только что заспойлерили какой-то мейн-ивент с командой встречи. Блять. Совершенно случайно. Ой. Друзья. Сто процентов, да. Да, да, да. Чей-то подарок всегда говори, как только спрашивают. А Как, как так скромно? как почему? Диктатора, Лучшего организатора Антона Забе. Лучшего организатора Антона... Ну, не получается до конца... Ну, ты не джемент, ты не спаситель, ты Диктатор, активист, борец за справедливость. Антон Забе. Вот. Эта вакансия уже занята, ман. Ну, друзья, в общем... Что я могу сказать? Да все, уже дохуя надо на стримчик оставить. Парни, берегите себя, если когда-то вы, не имея абсолютно никакого таланта, являясь каким-то.. имея какой-то фриковый оттенок, сидите дома и вдруг увидите, что проходит залысино под вашим окном. Будьте осторожны. Вас могут утащить. На версус. Я этого не говорю. <свят> ну ладно, я это сказал. Я уже не прошел, нечего <свят> терять, ясно? <свят> сам... <свят> Все, друзья. На этой прекрасной ноте мы говорим вам о том, что завтра будет эфир. Где мы подробно будем разбирать стол Блада, Где мы будем подробно разбирать в каких каких еще бы жизненных ситуациях Оксимирон мог помогать людям. Я вообще считаю, что очень неправильно э, то, что Оксимирон не всего себя посвящает во благо человечества. Uh -huh. Понимаешь? Оксу? Я считаю, что Оксимирон, он же он же как сказать, это как если бы Мать Тереза ходила с автоматом Калашникова, она бы принесла еще больше. А это доброс кулаками. Это доброс кулака. Оксимирон, это с кулаками. Спросите у Ромы, потому что денег в хате было больше, все отдал. Не отдал, в Циве говорит, нет, и все, принципы, принципы. А вы знаете, как вообще произошла та легендарная встреча, ты знаешь? Нет. Там же как жиган стучит в дверь. Окс открывает, там цепочка, смотрит на него, говорит, так, у нас тут девчонка без цветов, не заходите, mm -hmm. как бы цвета mm -hmm. возвращайтесь. Они вернулись подарить цветы, потому что принцип. И это даже не смешно, Антон не смеется. Я не смеюсь. Потому что в этом нет ничего смешного, потому что человек с принципами. Потому что если, знаешь, и культурный при этом, мне очень нравится. Если снимать видеообращение, то она дворцовая. А ты, ты вообще в курсе, из-за чего конфликт? Акси ну, был вообще вот у Оксимирона шок и типа с Жиганом у них. Знаешь из-за чего был? Ну как? Оксимирон пиво отобрал у них, он вырвал, вылил короче канализацию и они ему отомстили. Организовали концерт, радиатору и всего. Но обычно... Вообще у меня ощущение, что активно проталкивал закон запрете продажи алкогольной, алкогольной и, продукции и, после 23-х именно окс. Потому что, знаете, их и так там домой по домам не разгонишь. Спарков с этих. А молодежь. Рэп-перископ, когда за гнет подписчики, или ведет себя как Это год, Хорошо. В общем, ребят, давайте на этой прекрасной ноте желаем всем, с и желаем вам доброй ночи. До завтра, до завтра. До завтра, пацаны. Завтра будем, короче, блядь, вырываться с вами в эфирчик. Ну, мы погнали. Все, давайте. Все, Оксу, привет. Ну и всем вообще. Обнял. Обнял. Всех братьев с Рожбана. и с Вируса. Обнял. Джимми наш.